Всем привет! Сегодня я отвечу на ваши вопросы к предыдущему видео. По поводу музыки скажу. В Украине идет война. Да, в нашем городе, слава богу, тихо. Но какую музыку вы хотели бы услышать, когда в Украине ежеминутно погибает большое количество людей, и мы находимся в тревожном состоянии, так как не знаем, что нас ждет завтра. Война не окончена. Я, как и многие, снимаю реальные события, происходящие в нашем городе. Мне очень хочется отвлечься от плохих мыслей и снимать гуляющих по улицам, прохожих, снимать кошек, собачек и птиц, что я и стараюсь делать. Если вы заметили, на заводе ИСО сняли украинский флаг. Мне не нравится, когда люди агрессивно высказываются в комментариях в ту или другую сторону. Не нужно этого делать, я вас прошу. Также понравился комментарий священника, что нужно жить дружно. Жили бы все дружно, всего этого и не происходило бы. Сдерживайте свои эмоции, чтобы впоследствии они вам не навредили. Меня радует то, что в нашем городе люди не агрессивные. Благодаря этому город цел и мы еще живы. По поводу цен на продукты скажу. Мародеров достаточно, желающих подзаработать. Могут дать наличку, беря при этом 15%. Мирных жителей богенные не трогают, будьте бдительны, не лезьте на рожон. Возле Дома культуры все украинские флаги сняты. Еще у нас есть вот такой вот бык, агрессивный и недоброжелательный. Надеюсь, нам до него далеко. Из-за всех этих обстоятельств и очередей я даже забыла о том, что у нас уже второй месяц весны. Вдали виднеется девушка в шинели, в буденовке с винтовкой за плечом. Это памятник участников гражданской войны 1920-х годов. Сейчас мы увидим другую девушку, молящуюся. Очень нравятся мне эти тойки, вечно зеленые. А напоследок позитивчик, две миленьких собачки, ожидающих свою маму. Я благодарна многим зрителям моего канала, которые пишут поддержку добрые комментарии. Очень приятно такие читать. Всего вам доброго. А главное мира. Всем мира. Всем пока!